Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар и Вести Волкон. Сегодня у нас в гостях Андрей Касьянов, создающий Центр Искусства Общения в Нижнем Новгороде. И сегодня мы поговорим, вообще зачем нам искусство общения, какая ситуация сегодня в общении между людьми, между молодежью, родителями, детьми, стариками, дедами, внуками и так далее. Вот это интересно, насколько развитой коммуникации общения вербального, насколько люди друг друга понимают, хотят ли они этого понимать. Вот обо, обо всем об этом мы сегодня поговорим. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Здравствуй, Андрей. Добрый вечер, да. Да, ну что тебя побудило создать и заняться такой темой общения, создание общения, искусство общения между людьми? Во-первых, это опыт опыт взаимодействия а, в разных структурах, а, так как я бывший служащий, офицер, большой богатый опыт именно в сфере а, взаимодействия с коллегами, так и с а, руководством. Ну а в дальнейшем а, занимался социальной деятельностью а, в сфере защиты прав потребителей, то есть была организация, институт независимой экспертизы социальных отношений, возможность взаимодействия с людьми, помогать а, решению каких-то своих вопросов и а, также а, был опыт создания Центра Раскрытия гениальности ребенка, в котором была цель не как таковое общение с ребенком, а больше, наверное, общение именно с родителями, чтобы через детей показать родителям, как грамотно и правильно взаимодействовать именно с их ребенком. Потому что каждый ребенок, он уникален по-своему и несет определенную информацию для своих же родителей. И моя задача была научить родителей именно услышать своего ребенка, для того, чтобы помочь э, ему развиваться и продолжить свой род, ну и выстроить вообще э, полностью цепочку взаимодействия между э, близкими, родными, ну и mm -hmm. социуме в целом. Понятно, но интересно, вот замечание было сделанную Борисом Константиновичем Ратником в отставке генерал-майором Федеральной службы охраны президента Ельцина. Аналитикой занимался. И он, как раз занимаясь приемом информации от операторов, которые передавали информацию, что ребенок до трех лет видит тот мир, с которым он пришел сюда. И рассказывал такой интересный случай, что у его приятеля принимали они из роддома мальчишку, а у него была старшая дочка, ей было там лет пять что ли. И когда они вышли из роддома, все тут рядом стоявшие, наблюдали процесс, говорит, дочка подошла к колясочке, говорит, ну как там? А то я, говорит, все забыла. Представляешь? И вот в этой связи интересно. Вот, говорят, что дети Индиго были рождены когда-то, вот, в начале 2000-х начали рождаться те души, которые были вот, связаны... Сверхом обладали даром видения. С твоей точки зрения таких детей сейчас много? Или они уже перешли в более... Ну, как-то по-другому они чувствуют мир, видят и так далее? Каждое поколение — это свой уровень развития. То есть каждое поколение, оно выходит на новый, более развитый виток. И здесь, ну, наверное, все слышали такие... Слова от более взрослого поколения, что вот наш ребенок слишком гиперактивный, да, что с ним делать непонятно. И вот здесь как раз таки можно говорить о том, что уровень развития разный между родителями и взрослым. Это мы немножко тормозим, да, не догоняем своих детей, и нам нужно научиться взаимодействовать с такими детьми, с детьми более высокого уровня развития и учиться на их уровне, на их темпе взаимодействовать с этим миром, с этим пространством. Потому что каждый ребенок, он рождается не просто так, а для чего-то. Так вот, нам нужно научиться понимать, о чем говорит ребенок. И на самом деле вот я немножко даже поправлю, не до трех лет ребенок видит, а здесь все индивидуально. Ребенок может видеть и до 7, и до 12 лет, но ну, в зависимости от того, в какой среде он растет, развивается и в какой среде он находился, ну, будучи в утробе матери. И это даже не все. С какими мыслями, с каким посылом был зачат этот ребенок, то есть это тоже. А, говорит о многом. Ну да, в любви ли, или в других каких-то Совершенно эмоциях, верно, да. Или по пьянке еще хуже. Ну расскажи тогда свою оценку, а, что происходит в мире общения, коммуникации в теперешнем мире, вот в современном кино, телевидении, смартфоны, телефоны. Mm -hmm. Вот как ты оцениваешь ситуацию и есть ли выход из этой ситуации? Ну, выход всегда есть, если задаться целью. Сейчас такой, такая тенденция ну, в нашем мире, да, то есть при взаимодействии с детьми. И я как психолог, как коуч очень часто общаюсь с родителями. И очень частый вопрос возникает в мою сторону. Как, людей, как детей отучить от гаджетов? Да, вот это очень интересный mm -hmm. вопрос. На самом деле здесь ничего сложного нету, здесь нужно просто понимать, как мы к этому пришли, что ребенок начал очень часто быть вот в этом поле, в этом пространстве, да, виртуально. Как правило, ребенок, когда у него в руках является гаджет, здесь, ну, наверное, больше ответственность родителей, потому что они, во-первых, сами позволяют быть этому процессу, чтобы заняться собой, своими делами. Ребенок, он занят своим. Вот самый простой способ это дать в руки гаджет, чтобы он был не мешал. То есть, по сути, для родителей это выгода, в том, что ну, есть так, такие технологии, которые совершенно ну, быстро могут освободить, их освободить от р... их родительских обязанностей совершенно воспитывать верно, да. и образовывать ребенка. Но... Возникает вопрос. Родители не знают, что это вредный фактор окружающей среды или как оружие массового поражения? Дело в том, что на уровне сознания они знают, но они э, упускают эту из виду. Они просто ну, боятся, наверное, понять то, что ну, реально это может... Ну, как, как многие говорят, что ну, вот, э, 5-10 минут, там, ну, максимум час в день, хотя э, если... Вот конкретно взять конкретную семью и проанализировать, сколько ребенок находился в гаджете, да, то оказывается, это практически полдня, а то и больше. Родители Я просто не замечают. добавлю, этого, да? просто мы занимались этим профессионально, исследовали школьников, mm -hmm. 4 часа в среднем. Но это было да? лет, да, лет 12 назад. Сейчас больше, наверное, скорее всего. И подчеркиваю, родители совершают преступление. Потому Абсолютно. что они а вредят здоровью своих детей. Осознанно, вольно или невольно. Но не знание освобождает от ответственности. А тем более, это очень сильная привязка, вообще психологическая привязка. Да, Себя самого можно подумать, все равно ты, даже как рабочий инструмент, все равно ты там его ищешь, на стол кладёшь, там еще, когда кушаешь. Здесь важно учесть, откуда ноги растут, ну, да. где корни. Если учесть тот факт, что наш русский язык он сейчас не имеет никаких смыслов в образ, да? то есть, да, если да. А, учесть... Ну, оста... за... начатки остались все таки ну, но Наша, основном, наша он, конечно, генетика это да, помнит, да, да. А, но то, то, что подчикали со времён, да. там еще а, Петра Первого, а, то, что вот раньше была буква, вот а, сейчас я занимаюсь изучением, угу. активно занимаюсь изучением а, данного языка, нашего древнего славянского языка, да, который позволяет, во-первых, раскрыть свою а, чувствительную сторону, шире смотреть на а, какие-то вещи, а, научиться взаимодействовать с пространством, с природой, и это очень колоссальный ресурс ну, для того, чтобы, во-первых, быть здоровым во всех отношениях. Прости, а буквицу ты имеешь в виду как раз вот эти 49? Основных, Совершенно верно. Да? Да. Ну, мне ближе корона из 144 образов. Угу. Она, конечно, более полно отображает мирознание. Но, видимо, это как один из шагов один из по шагов, лестнице да. познания. Чтобы пройти к нему, надо чуть-чуть Совершенно найти верно, вот это. Да. Вернемся к гаджетам. По сути, гаджет что это такое? То есть человек... Ну, родители, взрослые родитель, он осознанно uh, убивает в ребенке способность чувствовать: uh, чувствовать, во-первых, самого себя, uh, uh, близких людей своих, uh, чувствовать природу, взаимодействовать, ну, гармонично да, взаимодействовать да, с этой конечно. природой. Uh, и по сути, здесь человек становится ну, биороботом. А вот такой момент еще мы заметили, еще давно, еще лет 20 назад, когда сенсорные экраны ввели в оборот, то Прикасание к сенсорному экрану пальцем схлопывает энергетику, потому что здесь же ну, каналы: вход, да. выход угу. по каналам, и эта энергетика схлопывает. Она вроде незаметна в начале, да, потом ведь она наносит удар по органу, по тому или иному. Какие реальные выходы из положения ты видишь, вот создавая центр общения? Ко мне очень часто обращаются с вопросом, ну, с каким-то вопросом по решению какой-то проблемы, да, это может быть проблема со здоровьем, либо какой-то семейной угу. сфере, там, бытовой сфере. И я всегда прошу свой вопрос озвучить именно в аудиосообщении, угу. потому что для меня буквально вот минутное аудиосообщение – показатель того, что внутри этого человека, что, в нем, что происходит в его жизни. Формулирует как формулируется формулирует свой запрос. Да. Сколько отрицательных мо угу. моментов уже угу. есть в его лекси вопрос. лексиконе. Угу. Да. Его раскрытость чувствительной стороны, его способность с коммуницированием в целом с этим миром. Да. Можно увидеть, насколько целостна его душа. Насколько он а, может а, общаться и, и, а, именно на уровне души, а, с каким mm -hmm. человеком, даже с самим собой. Вот, это на самом деле очень важно. И моя задача именно показать возможность, дать инструменты, а, которые позволяют выйти на более высокий уровень развития и именно через общение. Mm -hmm. вот. Потому что люди в основном сейчас привыкли а, жить негативным опытом. И весь этот негативный опыт, он вылазит как раз через наш язык, через нашу способность коммуницировать. Я очень часто обращаю внимание к конкретному человеку, если он произносит... В его фразе есть такая приставка «не», да? да. А, вот, я сразу его переключаю. Вот. А, да, здесь нужно набраться немножко терпения, да, чтобы человеку вот перестроиться. Да? А, многие это понимают. Но механически, автоматически это вылазит из подсознания. Да, да. Ну, это автоматика как тренировал, Совершенно верно, да. Но от этого очень легко избавиться, если поставить задачу. Да, поставить абсолютно. цель. И постоянно эту цель держать в верно, да. уме и постоянно контролировать ее. Ты скажи, а чем плохо-то не говорить? Но это я понимаю, что как отрицание того, mm -hmm. ты, что ты хочешь сделать. Невыполнимо, например. Ну, э, здесь нужно понимать, что мы живем в мире дуальности. То есть мы ä, разделяем на плохо и хорошо, выиграл, да. проиграл, ну в основном а, да. Белое и черные, да. да, и здесь то же самое, то есть есть не, то есть нет, да, а есть есть, а есть еще тридцать оттенка оттенка совершенно верно, да, и у человека появляется возможность, если он начинает что-то создавать, если он начинает заходить на путь развития, у него появляется возможность выбора, он становится творцом своей жизни, по сути, и он не должен отрицать то, что он хочет сделать, совершенно, если он признает это. Если он примет это, он уже в последующем может осознанно выбирать, в какую сторону его Понятно. смотреть. Нам часто пишут комментарии, и некоторые из них отрицательные. Как ты считаешь... На эти комментарии как отвечать? Удалять их, не удалять их, или что-то написать, или что-то побудить человека все-таки изменить свою точку зрения. Возможно ли это вот в данном случае через телекоммуникации? Возможно, если на это не обращать внимания. Нет, мы это можно не обращать внимания. Мы понимаем, что... Тот человек-то остается при своем мнении, как нам с ним э, наладить контакт. Здесь нужно понимать, что ну данный человек находится на своем уровне развития, да, и нам важно принять это. В твоем окружении те люди, которые тебе приходят, сколько вот таких ты видишь и сколько их? Ни одного. Ни одного, все хорошие. Сейчас ни одного. О, Дело ура. в том, что как мы воспринимаем этот мир, да. то окружение мы и создаем вокруг себя. Уважаемые друзья, приобретайте по ссылке книгу Коны, потому что это кон магнетизма. Следующий который момент. притягивает тех людей, которые по, по кону соответствия, по кону резонанса приходят к Андрею в центр и общаются. При взаимодействии э, с этим миром, с нашим миром, да? при У -у -у. общении, при коммуникациях с тем или иным человеком, мы испытываем какую-то реакцию. Это так. эмоциональная со составляющая, о которой говорил еще Хаббард, ученый такой, который э, создал шкалу тонов, именно эмоциональных uh -huh. тонов, да, и она как раз таки позволяет оценить э, тот спектр э, эмоций, которые может э, выдавать человек и воспринимать так. человек. Когда я э, начал изучать эту тему, и на самом деле это очень глубокая тема, э, которая позволяет раскрыться в полной степени да, и понять, что же мне важно в этой жизни, в этом мире что же мне важно для сам для самого себя какое состояние я для себя самого хочу с кем я хочу взаимодействовать какое мне состояние важно потому что все мы знаем ну, что словом можно и убить да. и, да. и словом можно исцелить да. и как раз -таки эмоциональная составляющая здесь несет ключевой момент вопрос с нашей точки зрения вот по нашей концепции ведического здоровья или ведической концепции mm -hmm. здоровья, эмоции ⁇ это есть отрицательные а, а, свойства человеческой сущности, потому что она запускает негативные процессы. Согласен. Но для того, чтобы к этому прийти, нужно изучать... А та другая сторона, как тобой оценивается, у нас она оценивается как качество или mm -hmm. как чувство. То есть вот они, ты, ну, как я понимаю, меняешь эмоцию на чувство, меняешь свойство на качество. Совершенно вот верно. Да? Ты обиделся. сам дурак, вот он есть резонанс. А, и вот это чувство, вернее, свойство, возникшее в себе как, как эмоция, обида, угу. она несет негативную энергию в те органы, в которых это находится по духовной диагностике. Обида – почки-надпочечники. Почки – почки совершенно верно. Андрей, ты скажи, все-таки вот многие центры, многие вообще те психологи, которые занимаются с публикой, в данном случае очень существенное внимание обращают на бизнес, как сегодня называют. Как ты ему поможешь получить достаток материальный, не переходя за грань нравственности? Но большинство предпринимателей, которые создают свой бизнес – ну вот молодых предпринимателей особенно, то есть они э, не уделяют этому внимания, то есть они э, без такой осознанности подходят к этому делу. Для них очень важно, чтобы это была его собственность, чтобы приносила доход э, и чтобы это как-то работало. Вот. Все вот эти вот духовные составляющие, ну, э, наверное... Неосознанному человеку сложно понять. Если, например, послушать нашу рекламу, то есть как работает маркетинг сегодня, это, конечно, лучше вообще закрыть уши свои и не слушать это. Вот все, что нас зомбирует, а мало того нас зомбируют, это еще и зомбирует наших детей. То есть и дети постоянно, когда находятся на наших черных экранах, то есть постоянно идет программирование путем вот этой рекламы. И причем рекламу она создает эффект 25 кадра, да? то есть постоянно трансляция, повторение, повторение, повторение. то есть ребенок... навязан ритм. Навязано, совершенно верно. Ритм. И тем самым ребенок да. тоже становится зависимым от этого. И все игры сводятся как раз к тому, чтобы была какая-то выгода. То есть, ну, даже, да, миром теперешним правят деньги, но, да, нужно а не Да, нужно понимать, что действительно сейчас э, то время, как, когда нужно перестроиться во всех отношениях, в том числе и в бизнесе, чтобы приобрести э, вот эти вот ценности и смыслы э, даже при э, общении с своими клиентами, потому что сейчас... Э, ну. Такая уже тенденция она набирает обороты, особенно в крупных компаниях, многие руководители, они уже начинают осознавать, что основная ценность – это сервис. И только через, сервис можно создать, через качественный сервис можно создать хороший оборот в компании. Получить хорошую прибыль. Но если руководитель не будет акцентировать внимание только на прибыли, а еще будет аксессировать внимание на том сарафанном радио, то есть он позволит себе создать сарафанное радио через выстраивание отношений внутри коллектива, внутри своей компании. Чтобы сарафанное радио оно было выстроено через своих членов команды. И тогда каждый э, покупатель, каждый клиент, э, он будет оплачивать э, за товар либо услугу в качестве благодарности, не как э, денежная сумма за приобретенную вещь, да, а именно в качестве благодарности. И он еще своим близким, знакомым и друзьям расскажет, что э, вот здесь мне э, очень понравилось как меня обслуживают, качество продукции, качество услуг и так далее. Отношения. Отношения, главное. совершенно верно. То есть здесь коммуникация сейчас, ну, наверное, составляет такой процента, наверное, 90, то есть вообще сути бизнеса. Да мы слышали, что люди даже дороже покупают. Ну и два слова скажи, все-таки где центр находится? Ну, центр запущен в формате пока онлайн. Угу. Значит, те мероприятия, которые проходят и будут проходить в центре, они будут и как живая встреча, угу. то есть которая позволит именно коммуницировать при тесном общение с человеком, ну, планируются также и вебинары, какие-то онлайн мероприятия, но больше ориентируясь именно на живое общение. Ну что ж, благодарю тебя за столь подробную информацию, благодарим за внимание, уважаемые зрители, с вами был Вичезар, Вести Волкон, до новых встреч, подписывайтесь на наш канал.